как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Ассаляму алейкум. Ой, я хоть и нахожусь в Беларуси, но все же аудитория моего канала – это русскоговорящие. Так что всем мир, поехали! Поехали! Не так давно мне поступило предложение озвучить вопросы и ответы разработчика криптовалюты призм, обсуждаемые в рамках АМА-сессии. Я записал первый выпуск, где разобрал 5 вопросов. Если еще не видели, то милости прошу. Как только мы наберем полторы тысячи просмотров, я сразу же возьму за продолжение. 16 мая 2021 года в официальном телеграм-канале разработчиков призм появился пост, о котором я хочу вам напомнить и узнать ваше мнение. Как вы думаете, действительно ли к новогодним праздникам нас порадуют бумажными банкнотами криптовалюты призм? Или мы увидим ситуацию, как в большинстве проектов, где обещания админов так и остаются обещаниями? Я обещаю вам, что... Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Также появились новости по делу Дмитрия Васильева. Залог не принят, Васильев остается под арестом, а участники биржи призмбит по-прежнему не имеют доступа к своим средствам. Как бы я ни относился к данному человеку, хочу пояснить, если Васильев содержится под стражей незаконно, то это полнейший беспредел, но мы с вами этого знать не можем, поскольку ни родственники, ни адвокат не могут подтвердить эту информацию, а очень зря. Ведь какие-либо доказательства могли бы поднять резонанс вокруг к этой темы и помочь Дмитрию обелить свою не совсем чистую репутацию. Тем временем сам Илон Маск в твиттере начинает просветлять хомячков, полностью соглашаясь с сомнением, что хранение криптовалюты на биржах значит полное невладение ей. Хочу вам рассказать о существовании ресурса CoinPaprika. Это типа CoinMarketCap, только на минималках. На CoinPaprika добавили биржу CoinGalaxy, о которой я рассказывал в прошлом выпуске. И это значит, что Покупая или продавая призм там, вы делаете полезное дело для нашей монеты, поскольку все объемы фиксируются ресурсом. Напоминаю, что вы можете поддержать меня и этот канал лайком, подпиской, а также написав комментарий под этим видеороликом. На YouTube канале одного из адептов призм вышел замечательный материал по поводу хайпов и ответственности за участие в них. Также на канале Владислава есть и другие полезные ролики, которые я рекомендую к просмотру, это не реклама, доверительного управления стабилити, так что не стоит кидать в меня камни, а мое мнение насчет стабилити вы прекрасно знаете. Это финансовая пирамида, где получать выплаты на постоянной основе возможно лишь за счет новых участников или путем привлечения новых денег. Каждый сам для себя расставляет риски, главное заведомо их знать. Ссылки на все источники упомянутые выпуски ты найдешь в описании. Не так давно мы с вами отмечали пробитие числа в 10 тысяч участников, которые наблюдают за криптовалютами криптовалютой PRISM на ресурсе CoinMarketCap, к текущему моменту значение значительно выросло, а я предлагаю тем, кто еще не зарегистрировался на CoinMarketCap это сделать и добавить криптовалюту Призм в избранное. Давайте проведем так называемый флешмоб и добьем до нового года число в 20 тысяч. Также напомню, что каждые сутки на ресурсе можно получать абсолютно бесплатно алмазы, а впоследствии обменять их на NFT токены. В мое поле зрения попал видеоролик, где знал Отныл ховод вообще не с подобной себе крысой, что он вам наездил по ушам, что он действительно сын, посмел высказать такие вещи. Переведите, я считаю, что твоя ММ лучше всего того, что там сделал Леша Муратов вот эту призму, это просто позор, что же они там с майором замутили. То, что там сделал Я скажу, что каждый имеет право на свое личное мнение и соглашусь с тем, что Муратов действительно позорит криптовалюту призм. Видимо, поэтому он и был изгнан из нашего сообщества. О связи среди единоросов вроде как не помогли избежать Муратову внесение его общественного движения в списке финансовых пирамид по версии Роскомнадзора. Но новость не про Муратова, хоть он и жирная фигура. Внимание хочу обратить на Мернеса. Кто вообще считает мнение, что значит мнение этой жадной дахай по свиньи, если его единственное достижение в жизни это то, что его отец Мавроди. Он же, так утверждает его мать, внебрачный сын великого комбинатора, создателя самой крупной в российской истории финансовой пирамиды, ныне покойного Сергея Мавроди. Об этом стало известно пару лет назад. И у недалекого еще хватает ума ходить и всем подряд об этом рассказывать. Кстати, успешный предприниматель сейчас чалится за решеткой в Таиланде. На мой взгляд, просматривается странная тенденция. Вот посадили Васильева, и все давай собирать ему деньги на залог, хотя сам Дмитрий не расхвастался своим финансовым благополучием. Вот и Мернеса настигла та же участь, хоть он и заявлял в интервью Гордону, что имеет состояние более чем в 10 миллионов долларов. 50 миллионов долларов у меня нет. Больше 10 есть, 50 нет. То есть, скажем так, не бедный. Небесу. Вот такие жадные капиталисты нас и окружают, которые имея огромные состояния, не готовы расстаться даже с маленькой частичкой сбережений, дабы выйти на свободу. А может быть у всех этих успешных успехов за душой ничего, и они подло пытаются водить неокрепшие умы за нос, пытаясь навариться на каждом, продав воздух или просто кинув человека. В общем, выводы делать вам, а я считаю, что если у нынешнего поколения такие кумиры, то человечество Обречено на провал, даже без всяких там ковидов. Также в мое поле зрения попала информация о монете Юми, И мы четко видим, что CoinMarketCap предостерегает своих пользователей от инвестирования в данную монету. Это еще раз доказывает, что основатель Рой-клуба это лживый черт. Именно такую погремуху получил бы Мошкин, попав в места не столь отдаленные, чего мы, возможно, в скором времени и дождемся. На сегодняшний день нами выявлены преступления в сфере высоких технологий, связанных с вымогательством среди участников сообщества ⁇ Рой Клуб ⁇ занимающегося совместной добычей криптовалюты Юми, без создания юридического лица, от чего деятельность сообщества достаточно проблематично приостановить. Известно, что организаторы и участники организованной преступной группы, занимающиеся вымогательством криптовалюты, прибыли в город Сочи Краснодарского края из Красноярска. Возбуждены несколько уголовных дел по статьям 159 мошенничества, 163 вымогательства, 210 Организация преступного сообщества Уголовного кодекса Российской Федерации, часть из которых переданы по подследственности в Следственный комитет Российской Федерации. Санкциями за деяние подозреваемых может стать лишение свободы на срок до 15 лет, имеющихся доказательств, уже достаточно для привлечения членов организованной преступной группы к установленной законам ответственности. Если вы уже стали жертвами вымогательства криптовалюты, просим обращаться в Службу собственной безопасности МВД РФ, Федеральную службу безопасности, Следственный комитет, прокуратуру своего региона. И да, чуть не забыл, в часе биржи призмбит появилась хорошая инициатива, где люди не согласны быть ждунами, а готовы приложить усилия для возврата своих средств. А попутно и Васильева может быть освободят, если он и правда задержан незаконно. Не перестают меня удивлять события, которые происходят в нашем сообществе. На 23 прикладном концептуальном форуме Павлом Рогач был подготовлен доклад с названием «Призм русские деньги и преображение мировой кредитно-финансовой системы. Ссылку на ролик я оставлю в описании, так что заходите, смотрите и пишите свою обратную связь. В дополнение порой клубу появилась свежая статистика. Все мысли автора вы можете почитать, поставив видео на паузу. Ну и еще немного статистики от этого же пользователя, где вы увидите. Сколько монет смог добыть кошелек с холд статусом за 13 месяцев? Сколько этот кошелек на нафоржен? Ну и сравните эти значения с кошельком, на котором почти миллион монет. И самое главное, это почувствовать разницу. Спасибо каждому, кто поддержит этот ролик лайком, репостом, ну и конечно же комментарием. А у меня все.